Всем привет! Сейчас мы начинаем нашу йогу. Всех приветствую! Йога на карантине, в самоизоляции, в такой неформальной обстановке, на чердаке. Но, тем не менее, нам с вами нужен только коврик, немножко пространства и 15-20 минут свободного времени. И давайте начнем нашу практику. Ставим, ставим стопы так, чтобы нам было удобно. Немножко шире таза, носочки чуть-чуть завернуты внутрь. Сегодня у нас будет практика направленная на балансы. Балансы хорошо тело укрепляют и немножко снимают, ну, переключают от каких-то мыслей, может быть, тревожных. Поэтому сегодня попробуем их попрактиковать. Начнем с небольшой разминки, если вы вдруг сегодня еще ничего не делали. Плечи разворачиваем, центром груди тянемся вверх. Выдох, округляем спину, подбородок, груди. И продолжаем. Вдох и выдох. Подбородком касаемся груди. Вдох и выдох. Еще разочек. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И разворачиваем плечи, возвращаемся в обычное положение, вытягиваем руки в стороны, широко, ладони направлены в пол. И несколько движений, разворачиваем большие пальцы вниз, разворачиваем полностью ладони вверх, так чтобы плечо подползало, так как будто бы к шее. И возвращаем обратно, так более крупным планом покажу. Разворачиваем большими пальцами вниз и ладонью вверх и обратно. И продолжаем. Разворачиваем и возвращаем обратно. Разворачиваем и возвращаем. И еще разочек. Разворачиваем и возвращаем, бросаем. Отпускаем руки, переплетаем пальцы в замок. Замочек выталкиваем вверх. Сделаем несколько наклонов. Наклоняемся вправо. Правую руку опускаем. Усиливаем этот наклон на комфортную для вас глубину, из-под руки смотрим вверх, из-под левой. Возвращаемся, снова делаем вдох, переплетаем пальцы в замок, потянемся вверх и уходим в наклон влево, выталкиваем правый бок. И левой рукой можно уйти глубже, правый себя сверху накрываем, если комфортно, из-под руки смотрим вверх. Возвращаемся, опускаем правую руку. И теперь... Еще раз потянемся руками вверх, вверху переплетем пальцы, развернем так, чтобы они смотрели у нас ладони и внутренняя сторона вперед. И правый локоть направляем вниз, левый локоть смотрит вверх. И немножко так потянемся. Возвращаем над головой и в другую сторону. Левый локоть опускаем вниз, правый локоть смотрит вверх. И выдыхаем, отпускаем, бросаем руки перед собой. Чуть-чуть покрутим еще наши суставы. Большие пальцы убираем внутрь кулаков. И движение локтя свободное, но такое достаточно энергичное. В одну и в другую сторону. Бросаем руки как будто от себя что-то тяжелое, отшвырнули, прижимаем кулаки, еще раз хорошо, расправляем пальцы, все бросаем. И снова уберем большие пальцы внутрь кулаков и поедем. И в другую сторону, такая свобода в плечах, покрутите так, как вам комфортно. И отпускаем как будто что-то от себя Отбрасываем, Остаемся на левой стопе. Можно левой рукой держаться за стеночку. Мы потихоньку будем переходить к балансам. Но если вам пока трудно, придерживайтесь. Правую ногу поднимаем и делаем вращающие движения. Напомню, чтобы баланс держался лучше, смотреть надо в пол. На какую-то одну точку внизу. Там буквально на пару-тройку метров перед своей стопой. И правое же бедро. Другую сторону. Попробуем подхватить себя под правым коленом. Потянуть выше. Плечи расправлены. Опускаем так, чтобы наше правое бедро было параллельно полу. Руки ставим на таз. И большим пальцем правой ноги как будто рисуем окружность. В одну... И в другую сторону. А теперь добавляем как раз немножко баланса, чтобы мы уже начинали концентрироваться и сосредотачиваться. Левую руку, согнутую в локти, мы отставляем так в сторону. И нога наша, начинаем с правой ноги, будет двигаться по часовой стрелке. А рука в локти против. Попробуйте смотреть вниз. Останавливаемся. Нога будет против, а рука по часовой стрелке. И отпускаем. Как будто что-то от себя так правой ногой отталкиваем. Остаемся на левой стопе. Руки ставим на таз. Если пока тяжеловато, придерживайтесь, но попробуйте подтянуть хорошо мышцы. Так, чтобы нога стала вашей опорой. Постарайтесь еще пальцами не цепляться в пол. Приподнимите их хорошо, расправьте. Так, чтобы мы в пол упирались основанием под большим пальцем и под мизинцем. Угу. А пальцы просто лежат рядышком. То есть старайтесь ими в пол не впиваться. Левую ногу приподнимаем согнутую и разогреваем. Угу. В одну и в другую сторону. Угу. Приподнимем ногу, под коленом возьмем, потянем на себя, спина прямая. Так, ее немножко выше. Опускаем так, чтобы левое бедро было, ну, примерно параллельно полу. И подвигаем ногой по часовой стрелке, как будто большой палец рисует окружность. Угу. И добавим правую руку, согнутую в локте, она будет двигаться против часовой стрелки, только в локти. То есть нога по, а рука против. Угу. И теперь поменяем нога против, а рука по часовой стрелке. первое время, конечно, сбиваться, но пробуйте так, как получается. И отпускаем, как будто что-то от себя левой ногой и правой хорошенечко отшвырнули. И так как мы дальше будем балансировать, постараемся найти хорошую ровную поверхность. Остаемся на левой стопе. Подхватываем свою правую ногу и пробуем поставить ее на внутреннюю часть левого бедра. Стараемся так, чтобы стопа у нас прям... Упиралась во внутреннюю часть левого бедра. Если она не держится, мы держим ее правой рукой и только левую вытягиваем в потолок. Если же нога у нас хорошо держится, мы вытягиваем две руки, соединяем над головой ладони, дышим. И если этот баланс для вас привычный, такой достаточно простой, то попробуйте в этом балансе правую ногу положить в полу -лотос вардхо под в если вы давно практикуете, правая стопа около левого паха. И побыть немножко в такой вариации. Второй вариант усложнить баланса, это мы поднимаем взгляд. Я говорила, что начально мы смотрим в пол на какую-то точечку, крапинку и глаз с нее не сводим. Дышим глубоко и спокойно. А продолжение баланса мы смотрим вверх. Мы смотрим в линию горизонта, либо продвигаем взгляд выше, выше, выше в потолок. Тихонечку возвращаем голову, кто ее поднимал, опускаем руки и попробуем все следующие наши балансы выполнять, не опуская правую ногу на пол, если это возможно. Мы ее берем, опять под коленом, потянем на себя, руки переведем на таз и толкнем правой ногой что-то перед собой. Тянемся вверх, плечи развернуты. Уведем ногу назад, я буду разворачиваться, подхватываем правую лодыжку, пятку к ягодице и отпускаем, так чтобы мы собственным усилием тянули пятку в сторону ягодиц, Напрягая ягодицу, заднее бедро, ладонь к ладони. Снова поднимаем ногу перед собой и выталкиваем что-то вперед. Возвращаем ногу, подхватываем ее правой рукой, и на этот раз мы пойдем в баланс, который называется натараджасана. Потянитесь голенью немножко назад от себя, так чтобы левая рука, о, простите, правая рука и правое плечо потянулись хорошо назад. Левую руку вперед и потихонечку, глядя вниз, мы уходим в баланс. Тихонечку возвращаемся, отпустим ногу, давайте опорную, левую тоже немножко отпустим, так как будто что-то от себя отфутболиваем. И снова останемся на левой стопе, я буду так разворачиваться, чтобы полностью попадать в кадр. Мы опять подхватим правую ногу под правым коленом, плечи хорошо развернуты. Теперь отпустим свое бедро, ладонь поставим на ладонь и пойдем правой ногой назад, наклоняемся. Если баланс не теряется и все в порядке, разводим руки в стороны. И аккуратно вернемся, снова подхватим свою правую ногу, плечи развернем и отпустим. Бросим ее. И поменяем сторону. Теперь у нас с вами будет баланс на правой ноге. Остаемся на правой стопе. Начинаем с на поза дерева. Левая стопа на внутреннюю часть правого бедра. Если она не держится, скользит таз пока, ну не позволяет. Мы придерживаем ее левой рукой. Вытягиваемся одной, либо двумя вверх. Можно уложить ногу также в артах под массами, если вы уже продвинутый практик, боли в колене ни в коем случае быть не должно в артах под массами. То есть такое даже поднимающее, подтягивающее ощущение делать не нужно. И снова попробуйте поработать со взглядом. Можно продвигать его выше на линию горизонта, можно продвигать в потолок. Через стороны опустим Ногу свою подхватим под коленом Потянем выше Переведем руки на таз И что-то толкнем от себя Носок левой стопы на себя Корпусом назад не уходите Подавайте его вперед Плечи над тазом Уведем ногу назад Подхватим ее Пятка ягодицы, Копчик, хвостик вниз так что блотковая косточка вперед пошла. Левой пятки тянемся к левой ягодице и отпускаем, продолжаем напрягать заднее бедро ягодицу, самостоятельно тянуть туда пятку. Но не прогибайтесь. Все время копчик, хвостик вниз. Еще раз руки поставим на таз, поднимем левую ногу, что-то толкнем перед собой. возвращаем ее подхватываем левой рукой левую лодыжку взгляд вниз если баланс теряется и потяните голень назад так чтобы левая рука начала натягиваться и плечо начало хорошо разворачиваться назад правую руку вытягиваем вперед и понемножечку понемножечку уходим в баланс на тараджасуу И отсюда выдыхаем и возвращаемся. Давайте на несколько секунд опустим. Расслабим опорную ногу, другую ногу. Останемся на правой стопе. Снова левую к себе подтянем. Настолько, насколько возможно. Ладонь к ладони. И поехали. Левая нога назад. Вытягиваемся в одну ровную линию. От макушки до кончиков пальцев задней ноги. Плечи развернуты. Большие пальцы у груди. Дышим. Если баланс комфортен, руки в стороны. Смотрим вниз, они а вперед. И если комфортно, то руки можно вытянуть вперед. ну Если такой вариант доступен. И потихонечку отсюда будем возвращаться. Долго не фиксируем, понемножку. Угу. И еще чуть-чуть с вами побалансируем, с огнем, э, ноги в коленях, тазом уйдем назад, как будто решили на что-то присесть, но спина прямая, разворачивайте хорошо плечи, руками упираемся в пространство, чуть выше колен. И попробуем правую ногу положить над левой, если невозможно подойти, пока за стеночки подержитесь за какие-нибудь, баланс будет такой мудреный, но я дам несколько вариантов. Так, чтобы можно было выполнить его от простого к сложному. Снова уходим тазом ниже. И вариант начальный. Мы ладони расталкиваем, просто пробуем вот здесь удержаться. Вы не идете коленом вперед, а мы идем тазом назад. Вы когда посмотрите вниз, должны видеть пальцы своей левой ноги. И продолжение баланса. Кто хочет попробовать более продвинутый вариант, правым локтем уходим за правую стопу. Или тянемся к полу. И левую руку начинаем вытягивать вверх. И отсюда пробуем вернуться. Опускаем левую руку. Из любого варианта поднимаемся. Бросаем. Освобождаем. И, соответственно, поменяем стороны. У нас будет правая нога опорная. Пока придерживаясь, если сложновато, мы набрасываем чуть выше правого колена левую стопу. Она должна так свободно лежать, болтаться. И уходим снова тазом назад. Сейчас я найду эту топору получше. Уходим тазом назад. Либо здесь пробуем, если пока чувствуете, что баланс теряется, просто побудьте в нем. Либо пробуем уйти левым локтем за левую подошву разворачиваемся или опускаем левую руку вверх а прав, а, прав, вниз простите а правую тянем вверх и также возвращаемся опускаем правую руку и пробуем отсюда вернуться и отпускаем немножко освобождаем свои стопы Опускаемся на колени, еще чуть-чуть здесь побалансируем с вами и будем потихонечку заканчивать. Мы поставим, мне тут может быть не очень видно черное на черном, я вот так смещусь. Мы поставим руки перед собой. Это же поближе, наверное. Ага. И правую стопу мы положим вот так перед левым коленом. Прям пятка, лодыжка около колена. Глубоко не надо. Вот так. И приподнимаемся. Правая нога лежит. Начинаем с руками на полу, а потом приподнимаемся. Я развернусь, чтобы было понятно, что мы будем дальше делать. Мы ладони соединяем, плечи разворачиваем, смотрим на любую неподвижную точку внизу и заднюю голень пробуем приподнимать. Если это легко, то продвигаемся дальше. Левой рукой берем Левую лодыжку, правую начинаем тянуть вверх. Или остаемся в предыдущем варианте. И аккуратно опускаем. Снова руки вниз. Правое колено возвращаем на место. Левую стопу укладываем ладышкой Так, чтобы она была около правого колена. И тоже развернуть, чтобы было понятно, что мы будем делать. Ладони соединяем, надавливаем ладонями друг на друга. Центром груди стремимся к большим пальцам и поднимаем правую боли над пол. Или пробуем более продвинутый вариант, когда правой рукой берем правую лодыжку, левую руку вытягиваем вверх. Тихонечку выдыхаем и опускаемся. И возвращаем оба колена, уходим на таз, выпрямляем ноги, давайте немножечко с вами потрясем, расслабим. И сейчас у нас будет с вами завершающий баланс. Он такой достаточно сложный, но я тоже предложу разные варианты от простого к сложному. Мы садимся на пятки. Старайтесь, чтобы опора у вас всегда была жесткой. мы же не очень вовремя об этом сказал, когда мы уже заканчиваем, но тем не менее на будущее в балансах, если даже у вас очень мягкий ковер, лучше уходить на жесткий пол. И мы вытянем вперед правую ногу, поставим ее перед собой на пятку на пол, и будет несколько вариантов баланса. Он такой для меня тоже непростой, поэтому прошу прощения, потихонечку его как бы вместе с вами осваивать. А, Ладони соединяем. Начальный баланс мы пробуем вот так с вами просто посидеть, подержаться. Если для вас это достаточно просто, мы кончики пальцев пробуем подержаться ими за пол. И поднимаем правую ногу. И попробуем оторвать руки. Можно по одной. ага И поменяем, вытянем левую ногу, поставим ее на пятку, соединим ладони, или здесь останемся, или руки обратно опустим, поднимем левую ногу, или попробуем ее над полом отрывать и удерживать баланс. Отлично. И давайте потихонечку заканчивать. Можно присесть, ноги перекрестить. Поблагодарим себя за проделанную работу. Поблагодарим пространство за то, что у нас есть такая возможность карантинная. И на этом нашу такую небольшую практику заканчиваем. Благодарю. До новых встреч в эфире. Всего доброго.